2022年6月 ウクライナ東部の戦火から避難してきたというスウエタさんは息子のアレクセイさん 2人の孫と共に避難生活を続けていました <笑> 2014年から続く戦争による喪失 そしてロマに向けられる差別についてお話を伺いましたスラビンス国の東京都の東京都の中でスラビンス国の東京都の地域の中で<笑> Недавно вот, сейчас бомбежка большая там. Же. Недавно, это несколько дней назад. Ну да, so, у нас и у 14 там уже была война. Same, um, so, so, у нас меня разбомбили дом вообще. So, Совсем so, разбомбили, не осталось ничего. Совсем. Что говорили, что дадут дом, обратно вернут все. И опять началось через 8 лет. И за это шел дом из 14 -го года взорвали. А сколько детей осталось. Мы все вместе жили. Сейчас это мой дом разбомбили. Лично мой дом. Да, заболела, так... Они сказали через... Дыхов, войны, угу. не Насчет эвакуации все было хорошо. В процессе все было все, хорошо. Ну, то есть так как надо, но не делилось там кого Май. как. Ага, ага. Все проходило так. Ну, Детки спасали маленькие. Спасали людей. Угу, в первую очередь. Угу. Если что-то бомбежки ну, критнив, что по подвалах угу. да, помогали. Этого... Когда именно возникала опасность какая-то в процессе эвакуации, там все сразу показывалась, в первую очередь, отношение к людям, Ну, как а -а -а. человеческая раса, так сказать, да, Капка отдельно Не рация. было такого. А, -а, -а. Ну, а после уже, ну, такие моменты, это нюансы были, были возникали. А так в процессе а любовь, конкретно, да, да вот, мы поехали в Львов. Нам надо было подождать поезд. Uh -huh. Ну и мы пошли в какой-то согре... обогревательный пункт или как он называется. Uh -huh. Нас не впустили тут, хотя uh -huh. с нами uh -huh. ну, были детей. Uh -huh. uh -huh. Там были еще там тебя выключили обогре обогре обогрей... Обогреватель угу. выключили, чтобы они ушли. оттуда. Uh -huh. Другой волонтер взял и предложил нам жилье, жилье. Именно, то есть э, противоположно. что один человек так показался, а второй человек наоборот доброту проявил. А получается тот, кто lumps, они говорят, Cultural, voz, да. friend, <Insurance> sí, а я говорю, каждая нация бывает. ]ithmere. И в тот же момент показывалась.